Прежде чем вы начнете смотреть это видео, хотел бы вам сказать, что это видео в какой-то мере является юбилейным. Потому что я его снимаю 2 марта, а 2 марта это день рождения моего канала. И сегодня ему 2 года. А, в общем-то, все, что я хотел сказать. Да. Ну, приятного просмотра вам. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бувик и сегодня мы поиграем в игру Больше-меньше. Игра основана на запросах Google, то есть слова больше и меньше означают больше или меньше запросов в Google. Ну, я надеюсь, вам все понятно. Давайте же начнем играть. И сразу же первый у нас вопрос. Путин или Call of Duty? Путин имеет 450 тысяч запросов. Call of Duty? Путин или Call of Duty? Я все-таки думаю, что Call of Duty. Call of Duty. Пингл. Ислам поставлю меньше да 74 тысячи запросов кстати говорят что в этой игре 10 очков набрать очень сложно давайте же попробуем тем более у меня уже два. ислам или рабство кажется рабство меньше чем ислам кому оно сейчас нужно это рабство кому сейчас нужны эти рабы разве что мне Рабство или Оскар? Здесь безоговорочно больше запросов имеет Оскар. Оскар или Украина? Мне кажется, что Украина. Украина это страна, а Оскар... Про Оскар вообще мало кто знает. Бинго! Украина или Маша и Медведь? Конечно же, Маша и Медведь. Маша и Медведь или Звездные войны. А вот здесь уже сложно. Но ну, смотрите, если запрос ориентируется на запросы последнего месяца, а за последний месяц, как бы не было выхода новой части Звездных войн, то следовательно, запросы по Звездным войнам немножечко маленькие за этот месяц. Войны, или как это читается? Ганг. гна, Ганг. гн, Ганг. Ганг. Ганг. набиулиной, Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Ганг. Давайте мыслить логически. Бокс — это популярное спортивное состязание. Тимати — это русский рэпер. Тимати известен в России, а бокс известен по всему миру. Следовательно, бокс имеет больше запросов. Но что-то мне подсказывает, что все равно меньше. Не, Я был прав. Ужас! Тебе только подключили интернет? Да чё ты меня троллишь что Я 12 очков набрал. Мало кто 10 тут набирает. Ч ⁇ Пьюди Егор Крит. Меньше. Конечно, Егор Крит 210 тысяч. Виктор Янукович. Конечно, меньше. Ной. <паспалит> <паспалит> Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. <паспалит> <паспалит> В смысле? Моя бабуля набрала больше. Чуть не упал. Ну, в общем-то, на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Также не забудь подписаться на канал, если ты здесь впервые. Ну а с вами был Бовик. Всем пока!